Сотрудники кадрового агентства провели среди соискателей опрос. А как вы распорядитесь заработанными деньгами? Планируете ли вы свой бюджет? Следите ли за тратами и доходами? Опрос показал неплохие результаты. Петербуржцы за своими деньгами следят. И вот наблюдение. Чем старше человек, тем он ответственнее. Среди соискателей старше 50 лет планируют свой бюджет 90% опрошенных. Среди молодежи от 18 до 24 лет. Только 83%. Поправка на возраст. Владислав покажет как петербуржцы распоряжаются своими деньгами а потом эксперт студии подскажет как делать это грамотно за кухонным столом с тетрадью и ручкой в руках каждый месяц виктория старцева садится планировать семейный бюджет говорит без этого никак из-за формата работы доходы постоянно разные ее муж предприниматель а сама виктория год назад стала самозанятой при этом учитывать приходится потребности не только свои еще и троих детей а мне нужно копить я тогда такая хоп Сложила в конверте, коп сложила. Правда, вместо учета того, на что потратили деньги, Виктория обычно вносит в список то, что необходимо купить. Моменты там на еду, да, как, какое-то обучение, то, что на детей мы тратим, э, и еще то, что я бы хотела, да, чтобы случилось в моей жизни. Поэтому после этого, да, я пытаюсь это, послать запрос во Вселенной, чтобы, чтобы мои доходы, соответственно, увеличились на ту сумму, которая мне нужна. По данным исследований одного из онлайн-сервисов поиска вакансий и сотрудников, свой бюджет планирует 83% петербуржцев. И чем старше возраст участника вопроса, тем серьезнее они относятся к распределению финансов. Старшее поколение это люди, которые вообще в принципе такие ну, умеют копить на какую-то одну вещь. Да, они менее склонны к спонтанным покупкам. А про наше современное общество не зря называют его обществом потребления, достаточно быстро меняющиеся вещи, которые, ценность которых там каждый год меняется, и нет вот, этой вот, вот этого вот стремления ну, как можно дольше сохранять одно и то же. Чаще всего планирование бюджета на месяц текущий начинается с анализа расходов в месяце предыдущем. Для этого можно сохранить все чеки и потом подсчитать. Вот из супермаркета, вот из кофейни метод с одной стороны Точный, ведь учитывает каждый финансовый шаг. С другой стороны, к концу месяца скапливается целая гора таких бумаг. Обработать каждую из них – долгий процесс. Все это зачастую и становится главной причиной отказа от планирования. Если этот процесс вызывает отторжение, эксперты Центра финансовой культуры советуют попробовать специальные мобильные приложения. Их много и найти подходящее не составит большого труда. Не обязательно платные, есть очень много бесплатных версий, где не достаются рекламы и записывать регулярно мобильные приложения о расходы. расходы. Вот я сижу в кафе, попросила официанта счет, мне счет принесли, с банковской картой, тоже записала. Наталья Зайцева – профессиональный художник. После выхода на пенсию посчитала, что выплат на все ее нужды не хватит. Пришлось искать дополнительные источники заработка. Теперь сдает квартиру и продолжает рисовать картины. Много времени занимает покрытие. Это надо э, покрыть олифой, потом она долго сохнет. После того, как пенсионерка прошла курсы финансовой грамотности, вместо привычного блокнота начала пользоваться мобильным приложением. А еще Наталья Алексеевна всерьез задумалась о так называемой подушке безопасности. Для этого разделила все расходы на несколько категорий. Первый счет финансовой свободы это ты отложил себе. Как бы ну и это входит туда и подушка безопасности. Следующий там коммунальные платежи, обучение долгосрочные накопления там, на ремонт или на поездки или на путешествия, да? на развлечение, отдых и благотворительность 5%. Кроме того, по мнению экспертов, важно приучать к планированию бюджета и детей. Например, поход по магазинам для 17-летней Николь и ее родителей зачастую начинается с семейного совета. «Я рационально отношусь к собственным тратам, и все покупки, особенно дорогостоящие, обговариваются Заблаговременно Я э, как-то преподношу родителям плюс, недоскидки. почему мне это надо вообще, зачем и тому подобное». Николя рассказывает, что сначала подходящие вещи ищет в интернет-магазинах, решает, насколько ей нужна эта покупка, а уж затем составляет список и показывает его родителям. Она сама решает, потому что она уже взрослая девушка и знает, что ей нужно. О, вот. Мы только оплачиваем пока это все. Какой способ планирования выбирать? Личное дело каждого. Но взять за правило контролировать свои расходы, считают эксперты, будет полезным не только для того, чтобы не тратить финансы впустую, но и понять, достаточно ли вы зарабатываете и хватает ли средств на все ваши потребности. И если нет, задуматься, как приумножить свое состояние. Владислав Моторнович, Вячеслав Шевяков, Татьяна Добрикова. Известия специально для телеканала «78».